Всем привет улечки! Каждый день на моем канале прикольные классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми увидеть мой новый анекдот. Поехали! Жена мужу жалуется, дорогой, но мне надоело откупаться от гаишников. На следующий день муж повесил на заднее стекло машины наклейку. Почетный донор ГИБДД. Мужчина женщина и женщина познакомились с санаторией, идут, прогуливаются по территории, оба молчат. Она не выдержала, говорит, Аркадий Львович, ну что вы все молчите? Он, ой, Роза Петровна, ну я не в том уже возрасте, столько болячек, давление, поджелудочная печень. Вы мы разошлись бы по-тихому, по номерам. Жена мужа говорит, «Дорогой, я ходила к гадалке. Она сказала, что тебе не стоит ездить в эту командировку». «А что, мне там будет плохо?» «Нет, она как раз сказала, что тебе там будет хорошо».